Народ, всем привет! Сегодня поговорим про такую платформу как ТРОВА. Там есть много разных нюансов и если вы запутались или вам очень интересно, советую досмотреть данное видео до конца. На этой платформе есть подписка на саму платформу, есть подписка на стримеры, это разные вещи, не путайте. Есть эликсиры, есть манна и многое другое. Чтобы было проще разобраться, я разделил все на категории. Три можно смотреть как на ПК, так и через мобильное приложение ТРОВА. Но перед этим хотел бы рассказать про одного бота, который установлен у меня на трово. Благодаря этому боту за количество просмотров моих стримов вы накапливаете баллы, которые можете потратить на игровую валюту в калибре. Соответственно на самом Трово у меня есть кнопка магазин, где указан ценник, есть баллы, которые вы получаете. Набрали баллы и обменяли их на игровую валюту. Но ну а теперь перейдем к трово. Начнем с качества трансляции. Качество стрима от 144 до 1080, кстати изначально качество стрима стоит максимум 720, но спустя время, минуток через 20, качество можно повысить до 1080, но надо обновить страницу. Также есть премиальное качество 1080+, оно доступно при наличии второго уровня или третьего уровня подписки на канал стример, именно на канал. 1080+, это улучшенное качество, и оно лучше чем просто 1080, которое вы видите на твиче и на ютубе. Подписки. Существует два вида подписки на канал. Бесплатный это отслеживание и платный вариант называется подписаться. Платная подписка дает финансовую поддержку стримеру, но самое главное дает и вам разнообразные плюшки в виде качества картинки, отключение медленного режима, специальные смайлики, отдельные чати донатеров и многое-многое другое. При подключении есть список плюшек, можете ознакомиться, думаю разберетесь. В описании подписки, черт повторять, все есть. Далее более интересный клас, в которым вы взаимодействуете непосредственно с самим стримером. Это мана. Мана это баллы, которые дают за просмотр любого стрима на Тровер. Но для этого надо зарегистрироваться и зайти под своим аккаунтом. За 5 минут просмотра стрима дают 20 маны. Есть способ получения 120 и 150% маны, но это платно и мы озвучим это в конце. А в день максимум можно накопить 960 ман. Не забудьте при наборе маны нажать на кнопку «Cash Spell» в течение 48 часов, чтобы собранная мана начислилась вам на аккаунт и не сгорела. После этого мана хранится на вашем аккаунте столько, сколько вы захотите. Чтобы увидеть, сколько маны за сегодня собрано, нужно нажать на «Cash Spell» на самом значке маны. Ману вы тратите на заклинания, они же стикеры и анимации, как стандартные, так и от самого стримера. Что дает мана стримеру? Когда вы тратите ее на трансляции, он накапливает для запуска стримерской ракеты Boost Project. Данные ракеты выводит стримера в боковую панель на сайте у всех пользователей, что повышает шансы набрать больше зрителей и помочь стримеру в развитии. Помимо всего прочего, есть такое понятие как эликсир. Эликсир это донатная, платная валюта на трово. Но ее также можно выиграть у других стримеров. Для этого нужно сделать следующее: нажать на Трезерри Box. Промотать вниз, присоединиться к розыгрышу эликсира у других стримеров, выполнить определенное задание, которое попросил сделать стример, например, подписаться на канал, смотреть 30 минут, поделиться ссылкой и много многое другое, все что пожелает стример. Это можно выиграть у любого стримера, кто данный розыгрыш проводит. Соответственно нажали поучаствовать и можете заниматься своими делами, награда прилетит автоматически, не обязательно смотреть, главное выполнить все условия. После получения эликсира за донат, либо выиграв в боксе, вы можете донатить ее понравившему стримеру через кнопку «Cast spell» с заклинаниями, которые строят уже именно платную валюту за эликсир. А стример потом может вывести денежку себе, конвертировав эликсир в деньги. Далее поговорим про рулетку и после этого поговорим про платную подписку на троу. На сайте также есть рулетка по кнопке «Fortune Spin». За каждый потраченный 150 тысяч маны вы получаете один жетон, благодаря которому можете выиграть ману или эликсир. Также ее можно крутить за сами эликсиры, получая больше эликсиров. Подписка куплена или подарена дает вам 50 тысяч в данную рулетку. Но помните, это рулетка. Далее членство Trovo Ice и Trovo Ice Plus. Trovo Ice и Trovo Ice Plus это ваша подписка на дополнительные возможности вашего аккаунта на всем сайте Trovo. Не путайтесь с подпиской на конкретного стримера. Это просто премиум аккаунт на самой платформе, который имеет другие бонусы, которые будут рассказаны позже. Покупается она за эликсиры, которые я озвучивал ранее. Подписка дает дополнительный гиф-смайлики на сайте, который вы можете использовать на любой трансляции. Значок подписчика TrueWise. Ваш уникальный номер на сайте. Дополнительно получаете ману за просмотр стримов. 120% для TrueWise и 150% для TrueWise ⁇ Возможно загрузить анимированный аватар профиля. Для TrueWise Plus есть также две дополнительные подписки на вами выбранных стримеров. Соответственно, покупая TrueWise Plus, вы также в комплекте покупаете две подписки на два любых канала, все описания при покупке и активации TrueWise есть в описании. И конечно же вы можете подарить данные подписки другим пользователям, как конкретным, так и случайным в чате. Надеюсь за эти 5 минут я вас максимально быстро ознакомил с основными плюшками и возможностями на сайте ТРОВА. Это еще не все, что есть, но для того, чтобы начать, вполне достаточно. Главное помните, смотрите любимых стримеров и любые трансляции, и главное тратьте эликсир и манну на стримера, которые вам больше нравится. Ну а с вами был Димон, надеюсь вы оформили подписку на мой ТРОВА, ссылочки естественно в описании. Увидимся на полях сражений.